Я не помню, я боюсь, что я. из... А, или как и и и и и и и и и и и Не и Я и и и и и и и и и и и и и я и и и и и и и и и и и и и и и и и так Они и и и и и и и то кое-как, то в стороны, то вниз. Они так-тик, они тик -так, они не спи, проснись. Я не могу под них уснуть, под их безумный ход. Тик-так, тик Какая жуть их бесконечный счет. Он их заводит каждый день, мой папа-часовщик. А у меня от них мигрень. Тик-так, тик-так, так-тик. Мой папа просто идиот. Он конченый чудак. Пусть как часы он идет. Тик-так, тик-так, тик-так. Запру за ним покрепче дверь. Прощай, тик дурдом. А у меня весь день теперь. Бим-бом-бим-бом-бим-бом. Бим